Всех на нашем канале. Привет. Сегодня мы находимся в городе Муром. А сколько города? Там написано 1157 лет. 1157 лет истории. Тамбовская Веста СВ находится в городе Муром. Вот памятник Мурому. Колокола, может быть, будет, что, что он там церковь находится. И тут у нас набережная. Сейчас прогуляемся по набережной, посетим памятник Илье муром Ну вот самая надпись. Мурму 1157 лет. Сейчас мы направляемся к памятнику Петру и Февронии Муромских. Муромский котик, Муромский. Ты не Муром что тебя зовут? Ой, красавчик. Красавчик. Мы решили зайти в сувенирную лапку и посмотрим, что там у нас есть. Уантовый мост. Как раз по нему мы должны ехать в Нижний Новгород. силы древней истории русской истории к сожалению по времени у нас ограничено поездки выходного дня основной задачей была посетить нижний новгород поэтому сейчас из мура мы направляемся в нижний новгород идет в преддверии нижнего новгорода стал где-то порядка 90 километров уезжаем ничего не увидим заберил наставит э -э. а вон вон там там свечка видняется это вот в ту сторону как раз мы пойдем набережной Федоровского сейчас может по этому мосту кажется ездили два парня не помню по кличкам из фильма жмурки на БМВ на это, это у нас метромост То есть не у нас, в смысле, в Нижнем Багаре. Это метромост, по-моему, называется Пока смотрели метромост называется. А называется Отель Шатоу Сити Да, вот у нас тот отель Шатоу Thank you. Башню нам предстоит нелегкий подъем наверх от катера героя. Пришли, это улица Большая Покровская, Нижегородский Арбат. В Южном Новгороде имеется своя там Бокчанка. территории Кремля. И тут пошел небольшой дождик. Есть по военной технике. Сейчас пройдемся, посмотрим, что у нас есть. В музее представлено около 4 тысяч произведений. Еще одно из этнических мест Нижнего Новгорода Хотели мы сходить еще на выступной технике мы уже устали чуть-чуть стало холодно большое дорожно уже времени мы уходим устали очень на этом наш экскурсии нам подходит к констамсим выезжаем из шато к сети отдохнули переночевали 10-часовой сон пошел нам на пользу ну все еще в нижнем Новгороде интенсивное движение мне кажется вот чем больше город тем более агрессивное движение что ли больше машин разумеется чем больше город больше машин и более агрессивный стиль вождения не то, что там прям нахуй режут, подрезают, просто интенсивность движения. быстрее, да, быстрее да, да. да. Ну, конечно, здесь количество полос больше. Три-четыре пока 10. на большой улице. видим. Так, мы сейчас в Арзамасе. Не, не сказать, что маленьких городов, вот опять же, со своими строениями, культурой. Очень интересно посмотреть прямо направо направо Поверните направо в старое не и очень плохие дороги точнее сказать как плохие едешь вот и прям все дороги яма глубокая и большая таких очень много попадается Мы мы с доброй надеждой, ну, населенный бунт какой-то, после Сацева, как ехать в сторону Шратска, дорога вообще абсолютно закончилась, пока ну, ничего есть, это вообще шесть, экипажные ямы. Посмотрим, что будет дальше, я думаю, было видно. А здесь.